Плаги на параде, а Сталин и Аллах Раньше бы братья брать, а Стали на ножах друг друга, ведь дело-то хуя А смертешь, как подруга, кремлевским халуям Патизан, патизан, патизан, рот Береги с а системный пидорок Патизан, патизан, патизан Rrrr <laughs> <laughs>